На связи компания Видеодоска, меня зовут Александр, и в этом видео я хочу рассказать вам, что же такое ПО Азбука. Более вовлеченные, интересные онлайн лекции, видеоконференции, вебинары. Поехали! Run